Ты говоришь о том, что, что тебе... Подожди, стой, сейчас. Спрокусил мысль? Блядь. <связывая> Паскуда этим ты пользуешься, да? Чем? А? а то, что не будет, блять! <связывая> не, всё, нахуй, вообще ничего по не пользовать. В чем? Чем -че? я пользуюсь? всем пользуюсь. Вот <связывая> так работает. Ты еще тот звук. Ты жучая, сука, а? Нет. Ты жучая. <рр Lion> ну, попробуй. Попробуй. Ну как это работает. Ну, ну, хотя бы, хотя бы, ну, ну, хотя бы выстроить, хотя бы одну... А, ну, хотя бы одну логику, блядь, вот на, на три хода. Хотя бы на три. Ты жучая? Угу. <prevalent>